А вы уже знаете, почему выгодно копить бонусы от кафе «Восток»? Получите видеоролик в подарок. Это очень интересное предложение. Мы обязательно воспользуемся этими бонусами, как только их накопим. Спасибо. И видеоролик для ребенка – это тоже интересная тема. Копите бонусы и меняйте их на изготовление видеороликов в студии проекта «Вкусные новости Ставрополя». Подробности ВКонтакте. ВК. Ком. Медиа. Бонус. Копите бонусы в Кафе Восток.